Сегодня я сниму видео, которое я буду покупать артистов. Первый артист... Следующий артист это Леди Крякря. -кря. Следующие артисты, это у нас вот эти пингвины. Следующая артистка это Лора Брюкс. Следующая артистка это Сирена Мегас. Так, следующее у нас вот этот рефер. Следующая у нас. Коля Басков Дима Смешлан Следующий у меня диджей Гром. Сейчас я вам покажу мой наряд, который я сделала. Вот такая у меня новая. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх.